Эк-чемпион UFC назвал Нурмагомедова одним из лучших бойцов мира. Компион UFC в полусреднем весе канадец Джордж сан назвал российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова одним из лучших в мире, независимо от весовой категории. Я считаю, что Нурмагомедов один из лучших бойцов мира, вне зависимости от веса, может и лучший. Я всегда так говорил, к сожалению, люди не отдают ему должного. Причина может быть в том, что он не американец, не говорит много грязи, как Конор Макгрегор, и всегда очень уважителен, но результаты Нурмагомедова говорят сами за себя. Он не знает поражений в клетке. «Жаль, что бой с Фаргюсоном не состоялся, он был бы восхитителен», заявил Сен-Пьер в эксклюзивном интервью RT. Джордж Сен-Пьер планирует совершить свое возвращение к выступлению в 2017 году. За свою карьеру канадец провел 27 боев, в которых одержал 25 побед и потерпел два поражения. На счету Сен-Пьера 7 защитит титула чемпиона в полутяжелом полу тяжелом весе. Последний бой провел в ноябре 2013 года против Джонни Хендрикса.